Всем привет, на связи МК. Совсем недавно компания MediaTek первой показала в работе технологию Wi-Fi 7 с бешеной скоростью до 30 гигабит в секунду, что в два с половиной раза быстрее нового Wi-Fi 6. Первое устройство появится уже в 2023 году и не факт, что у нас в стране новый стандарт приживется, так как он, так же как и Wi-Fi 6E, это еще новее технология, включает диапазон 6 гигабит который в России до сих пор не утвержден и занят средствами фиксированной связи. Поэтому всеми возможностями Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 россиянам насладиться не получится и пока придется довольствоваться старыми версиями, с которыми у многих пользователей, особенно многоквартирных домов, возникают проблемы. То скорость низкая, то пинг прыгает. И в интернете есть множество псевдо-советов, как это исправить — от покупки нового роутера до выбора определенного канала или его ширины. Как бы сложно это ни звучало, во всем этом легко разобраться. Как инженер космической связи считаю своим долгом это исправить и сейчас все коротко объясню и вы поймете, что на текущий момент никакие Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 вам не нужны. Поехали. Предпосылки к появлению технологии Wi-Fi появились еще в шестидесятых на Гавайях. Люди там живут ленивые, и каждый раз отправлять весь о начале рейва было проблематично — убитый посыльный часто опаздывал. Так и появилось. Беспроводная сеть Aloha Net, работающая на двух частотах около 400 МГц со скоростью 24 тысячи бот. Даже в 90-е далеко не у каждого был такой быстрый модем, не знаю, что они там курили, но технология явно опередила свое время. Как вы знаете, современный доступный Wi-Fi умеет работать в двух диапазонах — это 2.4 и 5 ГГц. Первый частенько хейтит и есть за что — большая часть сетей именно в нем, к тому же на этой частоте работает Bluetooth, микроволновки, секс-игрушки и множество другой техники, что отнюдь не способствует скорости и стабильности подключения. Можно ли как-то это исправить? В интернете вам скажут, что да, вы найдете кучу гайдов и рекомендаций по выбору не пересекающихся каналов и все они ошибочные. Красивые картинки, говорящие нам о том, что каналы 1, 6 и 11 изолированы друг от друга, не учитывают широкополосность Wi-Fi и на деле пересекаются даже 1 и 11. Так что на практике в диапазоне 2 и 4 ГГц всегда будут пересечения каналов. А если вокруг вас под десяток сетей, эти пересечения будут множественными. Такая себе Wi-Fi свинка вечеринка. Поэтому ваши данные всегда будут стоять в пробках из пиратских игр Соловьева и и гачимучи, что негативно скажется на скорости и на пинге. По этой же причине не нужно слушать советчиков, рекомендующих выбрать в настройках роутера более широкий канал в 40 МГц вместо 20 В теории это должно серьезно увеличить скорость, а на практике вы получите еще большее пересечения с соседским Wi-Fi и еще больше проблем со стабильностью соединения. Так что если вы хотите себе быстрый Wi-Fi с минимальным пингом, про 2.4 ГГц нужно забыть. Но зачем тогда 2.4 ГГц до сих пор присутствует в роутерах? Чем ниже частота, тем выше дальнобойность. Именно поэтому 2G, работающие на частотах ниже ГГц, ловится там, где 2 ГГц LTE, давно отвалился. И именно по этой причине, если для вас дальность важнее скорости, имеет смысл оставаться на 2,4 ГГц. Но и тут нужно помнить один важный нюанс. Вещание на крайних каналах диапазона ведется на сниженной мощности. Это нужно для того, чтобы клиентские Wi-Fi устройства не засоряли и соседние диапазоны, и именно поэтому дальнобойность первого канала будет ниже, чем у шестого. К примеру, правее диапазона в 2,4 ГГц Wi-Fi сразу сразу начинается LTE, поэтому если вам нужно, чтобы в дальнем углу комнаты ловил Wi-Fi, имеет смысл выбрать один из центральных каналов диапазона 2,4 гигагерца. Окей, с 2,4 ГГц все понятно, это хорошая возможность смотреть ютубщик, закрывшись в туалете, но что делать, если у вас тариф на пару сотен мегабит в секунду, отянуть а провод вам не хочется, да и в случае с популярными нынче игровыми ноутбуками его частенько некуда воткнуть. И тут на помощь приходит 5 ГГц. Что любопытно, ученые понимали проблемы диапазонов 2,4 ГГц еще в самом начале развития этой технологии в 90-е, и первая версия 802... 11a как раз работала на 5 гигагерцах, но в те времена инженеры были ограничены технологиями своего времени и просто не было возможности сделать дешевые адаптеры, умеющие работать на такой частоте. Поэтому получившее массовое распространение следующий 802.11b работал уже на 2,4 гигагерца. В нулевые эту проблему решили и в 2009 году появился стандарт Wi-Fi 4, бывший 802.11n, который стал массовым и умеет работать в 5 ГГц. Более высокая частота позволяет передавать больше данных на Гц, но при этом ощутимо падает дальность передачи, поэтому разумный предел использования сетей на 5 ГГц не более пары стен между роутером и устройством. Важное нововведение в случае с 5 ГГц заключается в том, что теперь у пользователя есть выбор из 24 каналов, и они лучше из-за друг от друга. Так что даже несколько соседских сетей скорее всего не будут помехой, можно будет выбрать свободный диапазон. Однако кто бы мог подумать, и тут хватает нюансов. Во-первых, на 5 ГГц работает не только Wi-Fi, но и некоторые радары, в том числе и военные, поэтому в роутерах используется технология DFS, она позволяет делить эти частоты с радарами, но у последних естественно приоритет, при обнаружении радарного сигнала роутер просто отключит передачу данных. По этому каналу. Разумеется, частоты DFS отличаются от страны к стране, и в России это от 100 до 144, поэтому лучше обходить эти каналы стороной, если вы не хотите на середине закачки увидеть резкое падение скорости из-за активности товарища майора. Во-вторых, у Wi-Fi на 5 ГГц существуют технологии, направленные на повышение скорости передачи данных. и Для их работы и роутер, и ваше устройство должны их поддерживать. Первая называется мимо, наверное так читается, и она позволяет передавать сразу несколько потоков информации по одному каналу, тем самым кратно увеличивая скорость. Однако для этого требуется иметь как минимум несколько антенн. И проблема тут в том, что формально совместимость вашего устройства или роутера Роутера с Wi-Fi 4 не означает, что оно будет поддерживать мимо, так как в случае с USB-C возможности Wi-Fi 4 слишком широки, поэтому дополнительно узнавайте, есть ли поддержка мимо и 5 гигагерц в обоих случаях. Вторая технология повышения скорости — это объединение нескольких каналов вместе. И тут все логично, чем шире канал, тем больше данных через него можно пропустить. И если в случае с Wi-Fi 4 можно объединить до двух каналов, заняв сетью диапазон в 40 МГц, то вот в появившемся через несколько лет Wi-Fi 5 предлагается объединить аж 8 каналов, получая 160 МГц. С одной стороны это круто, такое объединение даст скорость в 6,7 Гбит 7 гигабит секунду, что в разы больше обычной витой пары. С другой стороны, тут есть свои нюансы. Во-первых, далеко не все роутеры и устройства умеют объединять аж 8 каналов, и даже в случае с дорогими адаптерами от Intel мы нередко получаем лишь 4 канала и 80 МГц. Во-вторых, при таком объединении велик шанс, что появится пересечение соседским Wi-Fi или радаром. Например, если брать Россию, то 160-мегагерцовый диапазон остается только один с 36 по 64 канал, 80-мегагерцовых диапазонов без пересечения с радарами всего 4. Однако пока что это не является серьезной проблемой. 5-гигагерцовые сети затухают быстро, поэтому если рядом с с вашим домом не дислоцируется воинская часть с панцирями и триумфами, обычно даже роутер с мощными антеннами находит вокруг себя редко больше 5-6 соседей, тогда как 2,4 ГГц может найти по три десятка. В таком случае выбрать свободный 40 мегагерцовый диапазон можно без труда, да и в 80 мегагерцовом диапазоне в худшем случае придется уживаться вместе с еще одной сетью. И это на минуточку мы сейчас рассматриваем Wi-Fi 5, которому в следующем году стукнет уже 10 лет. Сейчас добиться быстрого беспроводного доступа в сеть намного легче. Роутеров с поддержкой этой версии Wi-Fi и мимо на е e каталог нашлось больше 150 штук, а цена на самые простые колеблется в районе полутора тысяч рублей. По традиции в описании лежит ссылка на подборку хороших роутеров на e каталог Мы добавили в корзину как недорогие модели с поддержкой Wi-Fi 5 и мимо, так и самые продвинутые с запасом на будущее. После просмотра можете перейти и присмотреть для себя лучший вариант. Ссылочка в описании. С другой стороны тоже все хорошо, на том же e-каталог нашлось более 9000 ноутбуков с поддержкой Wi-Fi 5 и самые дешевые стартуют буквально от 10 тысяч рублей. Так что если вы покупали лэптоп или смартфон пару лет назад, проблем с быстрым Wi-Fi быть не должно. Но давайте перейдем к практике. Как я говорил выше, 160 МГц на Wi-Fi 5 — это утопия, поэтому остановимся на 80 МГц, в моем случае соседние сети в основном занимают первую четверку каналов, лезть под радары тоже не хочется, остается относительно свободным диапазон с 52 по 64 канал, где придется делить пространство только с одной сетью. Как итог, в таких условиях за одной стеной от роутера легко можно получить 500 мегабит в секунду со смартфона и ноутбука при аналогичной скорости тарифа, да и пинг относительно провода вырос всего на несколько миллисекунд. Так что ответ на вопрос, может версия Wi-Fi десятилетней давности обеспечить скорость на уровне провода можно назвать закрытым. Неужели за 10 лет технология Wi-Fi Никак не изменилось. Разумеется, это не так. Несколько лет назад появился стандарт Wi-Fi 6. И сейчас его можно найти в дорогих ноутбуках, смартфонах и планшетах. Ну и разумеется, конечно, в роутерах. Что самое забавное, большинству пользователей, даже живущим в условиях плотной городской застройки, Wi-Fi 6 банально не нужен. Почему? Хотя в нем много нововведений для обычных пользователей, интересна лишь технология OFDMI. Она позволяет при большой загруженности канала делить его на части между всеми клиентами, то есть больше никаких пробок и нестабильного пинга не будет, все девайсы будут получать информацию одинаково быстро. Казалось бы, это отличное нововведение, но оно просто пока не нужно. Давайте порассуждаем. Тем, кому просто нужен выход в интернет по Wi-Fi, хватает и любого замусоренного канала на 2,4 ГГц. Тем, кому нужна скорость, имеет смысл переходить на 5 ГГц с мимо и объединения каналов, и тут тоже никаких проблем нет, потому что 5 гигагерцовых сетей пока мало и они слабо мешают друг другу, вот и получается, что на текущий момент нет смысла гнаться за дорогими роутерами и адаптерами с поддержкой Wi-Fi 6. Получить несколько сотен мегабит в секунду по воздуху можно и с правильно настроенным Wi-Fi 5, и большинство тарифов провайдеров не дадут вам скорость выше, упор будет именно в них. Так что Wi-Fi 6 с OFDMI это задел на будущее, когда 5-гигагерцовых сетей станет много, они будут мешать друг дружке. И что забавно, даже для этого уже готовы решение стандарт Wi-Fi 6e, о которых я сказал в начале. 6 ГГц запрещено в России и тому подобное. И именно поэтому не вижу смысла обсуждать Wi-Fi 7. Да, формально нас ждет много нового. Это и 320 мегагерцовые сети, и новая амплитудная модуляция, и технология MLO для объединения каналов. И супер бешеные скорости. На практике же повторюсь. Всем хватит 640 килобайт в смысле Wi-Fi 5, и на самом деле ничего удивительного тут нет, скоростей хорошего ADSL уже достаточно большинству пользователей, Но ну, а доступность оптики привела к тому, что сейчас получить гигабит в секунду в квартире можно без особых проблем, вопрос только зачем. Вряд ли кто будет спорить, что десятилетний Wi-Fi может обеспечить то, для чего хватает Ethernet из 99 -го года. Да, стандарт гигабитной витой пары появился в прошлом столетии, и его до сих пор многим хватает. Поэтому, если вы хотите прикоснуться к быстрому, беспроводному, настоящему, сделать это сейчас можно дешево и просто, оставив миф о медленном Wi-Fi в прошлом. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Переходите по ссылочкам в описании, там наше сообщество, оно появится еще и здесь. Стабильного вам интернета и низкого пинга. Еще увидимся. Пока.